Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я. Серый Кролик. Ну, вот вчера была замечательная такая у меня поездка. Кличевский район, Видевская область и еще в город Могилев параллельно. То есть ездили мы в Воршу, ездили в Могилев, купили себе 4 кролика. Можно даже не сказать, не купили, а нам их подарили 4 кролика. Кролики Полтавское серебро. Ну, я приехал не только с кроликами, но еще и подарками от Ивановича. Если кто смотрел ролик или еще кто-то не успел посмотреть ролик, заходите Кроликовод, город Орши. Ролик интересный, особенно для кролиководных. Он подробно рассказывает о кролиководстве в своем в своем пособном хозяйстве. Также он передал нам сладости, ну не нам, а нашим детям. Огромное вам спасибо. Uh, у него Жинка замечательная, замечательный человек, такие долгодушные, за стол посадили на это, ну, понимаете, согрели душу мне, потому что я uh, ехал долго на дизелях, добирался, ну вот, мужик. Дальше мы там с Александрой в городе Могилев буквально там 10 минут, потому что была у меня пересадка, пообщались. Тоже видосы сегодня уже выпало, так что в город Могилев. тоже, если кто-то не видел, заходите. Ну а сейчас сделаем еще дополнительный вот такой обзор а, подарка из Оршанское льно а, комбината. А, нам подарила эта жинка Ивановича Ирина. А, ну, Откроем сейчас, я еще даже не открывал, и жинка не открывала, Сказал: сказала, нет-нет-нет, не открывай. Отлично, так вот хорошо. Такой набор подарочный, великолепный. Вот он приедет с Жимкой, он пообещал подъехать, а как только немножко приосвободиться с ночевочкой, конечно же, вот мы это все и застерим. Уже не знаю, как будет это закрывать. А я делаю, да? Вторая такая большая. Как салфетка называется? Да, салфеточки. И четвертая. Под мотивы Беларуси. Угу. И это большая скатерть. Это большая скатерть. Угу. Она что? Как раз? Скатерть и четыре маленьких светок. Ничего себе маленьких. О, она что? Шикарная. С другой стороны. Ну, это уже надо. Это лен. Да, это чистый лен. Нашанский льнок. Наш. Их! Ты, Я имею в виду белорусский наш Между прочим, у Юльки там бабушка работала всю свою сознательную жизнь Да Вот, вот красоту красота. какую М -м -м. Дорогие друзья, стол красота. <с <с Стол <с готов Стол готов. Осталось только поставить Если кто-то заедет, конечно, на Крым Все супер супер Так, За такой подарок огромнейший вам спасибо, друзья Иваныч, ты мужик супер Женка, молодец тебя. Ну а сейчас пойдем посмотрим, что же нам Иваныч передал. Ну а также посмотрим, какого кролика нам подарила Александра. Все, вперед включать. Ну вот пришли мы в друзья. Вот такая у нас коробочка. Это коробочка с города Орши. Сейчас мы посмотрим, кто у нас тут. Тихо тихо, тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. О, это мальчик. Мальчик, полтавское серебро. Тишу. Серый кролик. Серый кролик. У -у -у. Вон Оп. еще одна девочка. Убежит. Убежит, девочка. Какое? Красота. Тише. тишка, тишка. Убежит. Так, мальчик. Пошел домой. Так. Девочка. Домой. Новый дом. И еще одна девочка. Получается у нас. Две девочки и, и один мальчик. Ну что, здесь у нас, дорогие мои. О, нет. Не, не будем. Мы так посмотрим, можно? Тихо, тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. О, ты красавица. Ну расскажи нам что-нибудь. Что? Сколько? Сейчас посмотрим. Охота, неохота. Тише, тише, тише, тише. Тише, тише. Ну, что, там? Она уже в охоте. Уже можно да, на случку. Ну, пускай она погуляет. Одну пропустим. Видите, вот, какие, какие они прыгуны? Да. Те ну, еще. Ну, смотрите, Я хочу их посмотреть. Тише, тише, тише, маленький. Красавец. Видите, какие у нас новые жильцы? А это все банку тарабанит. Но... У нас еще не только есть но. кролики Оршанские, полтавское серебровое Мы еще брали э, не только от Иваныча, но и от Александры У нас коробочка такая Ох. Она молодец, придумала коробочку угу. такими вот... М -м, Удобные да, Поэтому я тут еще это взял с собой в дорогу э, Там еще кое-что положил И знаете, коробочка выдержала, килограмм 15 Молодец, Саша И вот здесь у нас вот такой мальчик Ой, тоже красавец. 28 э, числа будет у них 4 месяца, вес был 3900. Ой, тоже будешь сейчас сидеть отдельно. Алтапское серебро. Ну как-то светлее, угу, чем те. Немножко светлее. Угу. Ну все. Линечка пройдет, линечка вот. Угу. и можно будет выпускать в работу. Вот, Вилька, посмотри, у меня не было один день, в а Кролики все выели. И они уже ищут свой комбикорм. Так что будем сейчас начинать кормить. Да. Полить. Так, дорогой. А ты ходи-ка сюда. Ой, да. Вот так. Тихо-тихо-чуть-чуть. Вот так. Ой, Вперед. Вам уже мы тоже подготовили. Комбикорм э, передала Сашка. Мы его насыпали. Что будем на проучание, чтобы не было никаких проблем с ЖКТ Дальше, что у нас здесь? Получается, здесь мамка работает Здесь две у нас будут, которые привозные Но мы их будем рассаживать Пускай еще буквально 10 минут побудут, потерпит, И я их пересажу в отдельную клеточку Так как кроликов немножко уже увеличилось Особенно маточное поголовье Будем делать отдельную-отдельную клеточку Куда я посажу уже отдельно своих двух девчат Три мальчика. Планируем еще съездить в Ба... Барановичи. Ну, если все хорошо, честно, получится, и Юлька не зажмет денег, то с моряком все-таки мы договоримся на апрель месяц и с какой-нибудь Чехией или там откуда-нибудь привезем еще себе двух. Ну, даже двух. Ну, можно одного, но постараемся двух. Конечно же, друзья, вы все это, друзья, увидите. Потому что в моих планах убрать все это вот поголовье, которое вы видите с левой, с, правой, с левой стороны, и перейти вот на... И вот рыжика. Да, всех убрать и перейти только что? на полтавское серебро. Не из-за того, что она м -м, крутая порода, потому что она мне очень нравится. Или понравилась. Я загорелся, чтобы был настоящий серий кролик только с сериями. Кроликами. Я сейчас, как Дед мозай буду ездить и езжу по С Беларуси. Зайцами. Езжу по Беларуси, собираю этих зайцев. На меня смотрят вот такими глазами. Многие люди. Но что там ничего такое? не поделаешь, ничего не поделаешь, а, чтобы что-то получить. Ой. Чтоб что-то получить. Все, он провалился. Ну ладно, достань. Пусть Господи. побегает, ну что. Чтобы что-то получить, нужно что-то потратить. и Поэтому, хочешь не хочешь, нужно ездить, нужно покупать потому что никто ничего не даст но Иванович мне честно за бесценок отдал кролика и александра то же самое кролика дала за бесценно так что еще раз друзья если кто-то хочет приобрести таких же кроликов видео будет ниже заходите в профиль там кроликовод город оши кроликовод город могилев все четко понятно ссылки в описании на телефон их них есть так что, друзья, подписывайтесь на канал. Будьте в курсе всех событий нашей жизни. Потому что у нас не только есть кролики, но еще и поросята. Ну и много-много-много чего. Сейчас наша задача покормить всех этих кроликов. Ну, вы все и сами умеете это делать. Насыпем комбикорм, принесем водички, потому что водичка уже тоже пусто. Так что будем поесть, будем кормиться и будем смотреть. Ну, а вы смотрите нас. Все, друзья, всем пока.